Мы с вами начинаем запись нашего маркетинг-плана за 10 минут. Поехали. В маркетинг-плане компании «Оклон» есть два вида участия – потребитель и партнер. Для того, чтобы стать потребителем, необходимо пройти бесплатную регистрацию в электронном офисе на официальном сайте компании «Оклон». С момента регистрации – Потребитель получает, первое, право приобретать продукцию компании по партнерской цене, то есть со скидкой. Получает право на приглашение новых участников и построение структуры. И получает третье право на ограниченные бонусы по маркетинг-плану компании «Оклон». Для того, чтобы получать все бонусы, предусмотренные маркетинг-планом компании «Оклон», необходимо стать партнером. Чтобы стать партнером, потребителю необходимо приобрести стартовый пакет минимальной стоимостью 5500 рублей, из которых от 4800 рублей единоразовая покупка продукции из всей линейки компании и 700 рублей регистрационный взнос, который идет на инструменты бизнеса. В маркетинг-плане компании «Оклон» есть два вида бонусов – основные и дополнительные. Основные бонусы – это бонус развития и бонусы товарооборота. Сейчас мы с вами рассмотрим бонус развития. Бонус развития – это вознаграждение за приглашение партнеров, то есть за приобретение стартовых пакетов. Мы с вами помним, что партнер – это потребитель, который приобрел стартовый пакет. Бонус, бонус развития выплачивается и партнерам, и потребителям. Рассмотрим бонус развития для партнеров. Это вознаграждение за приглашение партнеров в личную структуру в глубину до семи поколений. С первых трех поколений по 500 рублей – за каждый стартовый пакет с 4 по 7 поколение по 250 рублей за каждый стартовый пакет. Условия для получения партнерами бонуса развития. Во-первых, необходимо выполнить активность, то есть приобрести продукцию на 1200 баллов или 2400 в рублях до 10 числа текущего месяца. 11 числа. Бонус развития начисляется за прошедшие дни месяца с 1 по 10. И уже начиная с 11 числа и до конца месяца бонус развития партнерам начисляется ежедневно. Второе условие. Для получения бонуса развития партнерами с 4 по седьмое поколение необходимо выполнить еще одно условие – это количество партнеров в вашем первом поколении, то есть людей, которые по вашей рекомендации приобрели стартовые пакеты. Для получения э, 250 рублей с четвертого поколения в вашем первом поколении должно быть 5 партнеров. Для получения бонуса развития с пятого поколения этих партнеров должно быть 7 для получения бонуса развития с шестого поколения лично приглашенных партнеров должно быть 9. И для получения бонуса развития седьмого поколения лично приглашенных партнеров должно быть 11. Неважно, за какой промежуток времени вы пригласили нужное количество партнеров. Как только они появляются в вашем первом поколении – вам открываются соответствующие уровни для получения бонуса развития. Данные партнеры могут быть и неактивны в текущем месяце, но они должны быть. То есть такое количество партнеров у вас должно быть в вашем первом поколении, которых пригласили лично вы. Для новых партнеров подтверждение активности не требуется для получения бонуса развития в месяц регистрации в качестве партнера и следующий за месяцем регистрации. Как я уже говорила, бонус развития выплачивается и для потребителей. Потребители получают 50% с первых трех поколений от бонуса развития, который начисляется партнером. Потребители получают бонус развития только в том месяце, в котором они были зарегистрированы. Зарегистрировали потребителя 20 числа, значит у него осталось 10 дней, чтобы он мог получать вознаграждение без вложений по бонусу развития. В дальнейшем, на следующий месяц, чтобы получать потребителям бонус развития, им необходимо стать партнерами. Кроме того, по бонусу развития за каждый стартовый пакет вам начисляется 2400 квалификационных баллов, которые идут в накопительный групповой объем, и этот объем влияет на ваш ранг и вашу ставку в лидерском бонусе. И позже мы с вами разберем. Следующим основным бонусом являются бонусы товарооборота. Бонусов товарооборота в маркетинг-плане компании Аклон 2 бонус оборота и лидерский бонус. Условием для получения бонусов товарооборота является активность. 1200 баллов или 2400 в рублях до конца отчетного периода. Отчетный период у нас – это календарный месяц. И если вы по какой-то причине не успели сделать активность до 10, вы можете ее сделать до конца месяца и участвовать в вознаграждениях по бонусам товара оборота. Мы рассматриваем с вами оборотный бонус. Оборотный бонус – на данном слайде представлен для партнеров. Это вознаграждение за личные закупки участников вашей структуры в глубину до 7 поколений. С первого поколения за личные закупки ваших партнеров и потребителей вы получаете 10%, со второго поколения 7%, с третьего, четвертого и пятого 4%, с шестого и седьмого 3%. Бонус товара оборота, оборотный бонус. У нас получают и потребители, но получают они только с трех поколений. С первого поколения 10%, со второго 7% и с третьего поколения 4%. Потребители могут получать оборотный бонус постоянно при выполнении активности до конца месяца. Вторым бонусом товарооборота является лидерский бонус. Лидерский бонус имеет право получать только партнеры компании «Оклон». Лидерский бонус – это вознаграждение за ваши личные закупки и вознаграждение за групповой объем участников вашего первого поколения. Лидерский бонус равен разнице вашей процентной ставки и ранга участника вашего первого поколения, по объемам которого рассчитывается бонус. И эта разница в ставках умножается на групповой объем этого участника за отчетный период. Замечу, что в лидерском бонусе э, групповой объем берется, это только тот повторный товарооборот без стартовых пакетов. На таблице представлен лидерский бонус. Давайте разберем, что такое накопительный групповой объем. Накопительный групповой объем – это весь ваш повторный товарооборот плюс 2400 квалификационных баллов с каждого стартового пакета выкупленного в вашей структуре, независимо в каком поколении. Итак, когда э, человек приходит и становится партнером, он становится участником нашего маркетинг-плана. Как только его накопительный групповой объем станет 25 тысяч баллов, ему присваивается статус консультанта и ставка 6%. С этого момента э, наш консультант получает 6% вознаграждений со своих личных закупок. И 6% вознаграждений получает с участников своего первого поколения, которые еще в статусе просто участника, которые еще не в, ставке, не в статусе консультанта. Потому что 6 минус 0 дает 6. Те партнеры, которые станут так же, как и спонсор в статусе консультанта, с них мы получать будем 0. Потому что 6 минус 6 дает 0. И если мы гармонично с вами развиваем структуру, то вы, естественно, всегда на несколько шагов впереди своих партнеров. Итак, как только накопительный групповой объем станет 100 тысяч баллов, вам присваивается статус менеджера и ставка 9%. И с этого момента ваша ставка 9% закрепляется за вами, вы получаете со своих личных закупок 9%, с участников вашего первого поколения, которые в статусе консультанта, вы получаете 9-6, умноженный на их групповой объем, то есть 3% умноженные на групповой объем. Те новички, которые еще в статусе участника, мы с них получаем 9-0, 9%, -0, 9 и так далее до статуса директора. Как только накопительный групповой объем станет 750 тысяч баллов, вам присваивается статус директора и ваша ставка становится 15%. И никогда ниже этой ставки вы больше получать вознаграждение не будете. И с этого момента мы с вами забываем, что такое накопительный групповой объем, потому что в расчет будут идти уже со статуса директора только групповой объем, который набрала ваша структура в течение месяца. Напоминаю, групповой объем – это объем без учета стартовых пакетов. Таким образом работает лидерский бонус. Кроме того, у нас существуют еще дополнительные бонусы. Бонус изобилия для активных партнеров со статусом не ниже директора четвертого ранга. Это специальный накопительный фонд, средства которого расходуются на поездки, оплату, покупок и аренды жилья фонд бонуса изобилия средства поступают из группового объема 7 поколений вашей личной структуре в размере 1000 тысяча рублей за каждые 100 тысяч баллов товарооборота и этот бонус начинает а, начисляться когда оборот товарооборот семи поколений составит 1 миллион баллов премия за, дополнительный бонус премия за стабильность успеха Каждый раз, когда партнер компании Аклон со статусом не ниже директора второго ранга сохраняет достигнутый ранг в течение периода стабильности, компания награждает этого партнера особым памятным подарком. И он получает специальный отличительный знак в качестве подтверждения всеобщего признания его профессионализма и успеха. Период стабильности для рангов. Для директоров со второго по шестой ранг 3 месяца. Для директоров с 7 по 10 ранг 6 месяцев. Награждение премии Стабильность успеха происходит только один раз при первом достижении нового статуса. И еще один дополнительный бонус премия Звезда. Премия «Звезда» награждаются партнеры проекта любого ранга, принявшие активное участие в развитии проекта в социальной и деловой жизни компании «Оклон». Все, маркетинг-план компании «Оклон» получился.